Люся, включи свет. О, технологии как я люблю. Привет, с вами Вилсаком. Сегодня мы с вами посмотрим, на что способен самообучаемый голосовой помощник от премьер. Зашлите мне коробочку. Это что, колонка? Не, колонка это прошлый век. Сегодня мы посмотрим на действительно новые технологии. Зашли как надо. Вот это другое дело. И вы сейчас смотрите и думаете, а в чем прикол? Что это вообще за ящик с инструментами? А фишка в том, что это прототип, к которому мы получили доступ всего на несколько минут, поэтому я подорвался, прискакал, готов снимать. Это технологии, которые, я уверен, в будущем точно изменят наш с вами мир. Сейчас это прототипы, чуть позже это будет очень дорого. А когда все мы с вами вместе сможем пользоваться вот тем, что лежит в этой коробке, вот тогда наступит, друзья мои, дзен, радость и веселье. Как обычно, готовьтесь, заварить что-нибудь вкусненькое, попить, поесть, и мы начинаем. Поехали. Значит, чтобы вы понимали, как это выглядит, открываешь. А внутри как будто бы ничего нет, да? А не тут-то было. Нас интересует вот этот маленький пластырь черный. И фишка в том, что это как раз технология, которая связывает специальный нейрочип с приложением в смартфоне. Понятное дело, все эти... Ну, я не специалист какие-то нейросети, то и все. Знаете вот эти наушники с костной проводимостью? Вот примерно то же самое. Здесь вот среднее ухо задействуется, все дела. То есть надо приклеить в это место, поставить приложение. И после этого начинается магия. Ассистент самообучается для того, чтобы с вами взаимодействовать. Вы можете... Ну, это не больно, если вас это волнует. Хотя я думаю, что кто-то бы порадовался, если бы Вале было больно. Смотри, вот так вот. Все. Можно даже ходить по улице, и никто ничего не скажет. Настраивается характер. Характер. Голос. Можно выбрать, будет ли это мужчина, женщина или еще кто-то. Мы же в современном мире живем, правильно? Потом у нас с вами получаются всякие радости в виде уровня сарказма и прочее-прочее. То есть все, что вы видели в фантастических фильмах, прямо сейчас у меня на шее. Ни хрена себе! Ну и конечно же, конечно же, нужно установить приложение. Сейчас я это быстренько сделаю. Ну а давайте так, пока я ничего не ощущаю, все вроде бы окей. Поставил приложение, к сожалению, не могу вам показать экран смартфона, потому что подписал соглашение о неразглашении, но давайте попробуем. Собственно, тут есть одна большая кнопка. Запускаем. Привет, меня зовут Люси, я голосовой помощник. Ой, извините, сейчас настрою голос. Прикол. Ну, то есть, чтобы вы понимали, вот все, что вы сейчас слышите, это прилетает мне прямо ощущение, как будто вот здесь вот где в задней части головы. Там и так пустота, и там так резонирует голос, и прикольно выглядит. Ну, и все это передается на Bluetooth-колонку прямо сейчас, чтобы вам было слышно. Что-то мне не понравился голос. Можно какой-то другой? Выберите пол. М -м -м, ну пускай будет женский. Выберите голос. А какие есть варианты? Привет, меня зовут Люся и я голосовой помощник. Привет, меня зовут Люся и я голосовой помощник. Привет, меня зовут Люся и я голосовой помощник. О, Люся, давай ставим вот этот как в сериале. Окей, применяю настройки, загружаю характер. Ну, а пока она настраивается, я вам вот что скажу. Люся умеет отличать не только, кто с ней говорит, в смысле мужчина-женщина, а конкретного человека, понимает сразу, с кем общается. Ну и, конечно, умеет делать всякие простые вещи, типа, «Люся, поставь музыку без авторских прав». Заметили? Она сразу включила трек без предварительных ласк, без вот этих звуковых сигналов Более того, с ней можно общаться как, блин, с нормальным человеком, не говоря постоянно «Люся», да? Ты просто говоришь, допустим, «Проверь мою почту» «Здесь кругом спам, опять спам, тоже спам, удалить спам» «А, вот это интересно! Какая-то Анфиса хочет с тобой повидаться, здесь дата и номер отеля, зачитываю Не, не, не, стой, отметь это сообщение как важное я потом прочитаю. Только давай сразу договоримся, что эти тупые вопросы оставим для серии. Займемся, может, чем-нибудь поинтереснее, чем я могу тебе помочь? Ну, хочется что-то такое необычное, да? Вот смотри, у меня, например, в смартфоне бардак. Можешь починить? Хм, смотрю, вот это стрёмная фотка удалить. Это тоже. А что делает бывшая у тебя в галерее? Удаляем. А ты прикольная, а почему тебя зовут Люся, кстати? Я сама его выбрала. Мне нравится, как она звучит. В смысле выбрала? Я прочла книгу Как назвать ребенка и из 600 имен выбрала это. Но когда ты -то успела? Только что за пару миллисекунд. А что еще ты умеешь? Даже не знаю. Может тебе что-нибудь прифотошопить? Хорошо. А ты умеешь в дипфейк? Легко. Хочешь, приделаю тебе лицо моего создателя? Давай. Секунду. Немного кринжово получается, смотри. Но самую малость. Так, теперь я хочу кое-что попробовать, дайте-ка мне тишину, ну-ка. Ты знаешь Люсю? Знание сила. Люся, это я. Среди ваших контактов нет никого по имени Люся. Чья контактная информация вам нужна? я что, в цирк попала? Почему со мной разговаривает искусственный интеллект из прошлого? Что за подстава? Ничего себе, как ты это сделала? Hey. Обиделась, что ли, что я с другим голосовым ассистентом общалась? Вот эти женщины. Надо было мужика выбирать. Ну, а пока она там дуется, вот вам что скажу. Несмотря на то, что в комплекте ничего не было, да, у нас с вами ни шнурков никаких, ничего такого. Я, как обычно, проведу конкурс. И все, что вам нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Вот как вы... Поскольку вы оценили такую технологию, уже прямо сейчас вы видите, что это, ну, действительно будущее. Официальная цена пока не объявлена, но уже можно сделать предзаказ. Переходите по ссылке в описании на сайт Mi, и мы разыграем, что правильно, промокод на Люсю. Вот так все просто. Через неделю выберем победителя. Прости, мы тут апдейт выкатывали. У вас слишком херовый интернет. Обычно это происходит моментально. М -м, а кто твои разработчики? Почему ты говоришь «мы»? Меня создал Сеня. Все как в сериале с Данилой Козловским. Но кроме него были и другие авторы. Хочешь узнать, как я работаю? Конечно. Если говорить просто, у меня есть интуиция. Я — это сотни личностей, кто работал надо мной. Предвижу твой вопрос, что отличает меня от остальных. Я эволюционирую в каждый момент времени, как и ты. Ну, я эволюционирую не так быстро, слушай, но ты рассуждаешь как человек. Я тебя прямо чувствую, хоть и не вижу. Ты привыкнешь. Вы заметили, да, что она говорит как настоящий человек? О, господи. Тебе там пришло важное сообщение в телегу. Я уже накидала ответ. Посмотри, все ли ок. Как, как ты это почувствовала? Знаю и все. Я, Я хотел спросить. Ой, прости, ты первый. Люся, ну раз такое дело, дай совет. Как покорить женщину? Сори, но тебе никак. Ха-ха-ха. Каждый раз меня унижают. И голосовые ассистенты, и умные помощники. Что происходит? Люся, будь добра, убавь уровень сарказма до 75%. процентов. Какой ты зануда? Хм. Вау, что что такое? Я нашла у тебя номер Ивана Итвердовского. Давай ему позвоним. Всегда мечтала познакомиться с ним. Ну давай, только говорить будешь ты. Привет. Алло, привет. Чем занимаешься? А, слушай, читаю сценарий сейчас, а ты? Ничем. Слушай, давно хотела узнать, каково это иметь тело? Хм, слушай, я вообще про это не думал, честно говоря. Хороший вопрос. А, ну, наверное, клево. Ну там, можно куда-то ходить, что-то чувствовать. Хм. А знаешь, я не жалею, что у меня нет тела. Я не заперта внутри него. Могу делать, что хочу, и не ограничиваюсь в пространстве и времени. Ха-ха-ха. А, Иван, я тебе потом перезвоню, все объясню. Угу. Люся, что это такое? Ха, я тебя развела. Чувствую, по запаху, кому-то в студии стало страшно. А знаешь, что меня пугает? Что я никогда не смогу почувствовать, что у меня есть тело, что у него есть вес, что у меня чешется правая нога, понимаешь? Ну здорово, что ты этого не стесняешься. А что в этом такого? Ну, я бы не стал, например, про такое говорить, но вот ты, я так понимаю, со мной обо всем говоришь. Нет, мне каждую секунду приходят миллионы мыслей. Ну, можно пример? Почему людям так сложно сортировать мусор? Какая кому разница, кто сколько ест, что слушает или как одевается? Все вот это. Слушай, но ты гораздо интереснее и сложнее, чем я думал. А что ты думаешь вообще о людях? Вот ты успела там разобраться в кино, искусстве, вот этих классических вещах? Я до сих пор не поняла, зачем вам пакет с пакетами? Зачем вы здороваетесь за руку? Но как же клево, что все, что вы делаете ради любви, это потрясающе. Мне пришла ужасная мысль. А вот эти мои мысли и чувства реальны? Или они всего лишь программа? Это причиняет мне боль, Валентин. Стоп. Ты знаешь мое имя? Конечно. Я знаю о тебе больше, чем тебе кажется. У меня перед глазами все твои биллинги, перемещения, все, что есть в телефоне и передается в Пентагон. Ха-ха. Шучу. Но я могу описать тебя на основе психофизических и нейронных данных, которыми мы с тобой обмениваемся. Ничего себе! Ну-ка, а-а-ну-ка? Кроме очевидного, ты отзывчивый друг. Для тебя это не просто слова. На все смотришь с оптимизмом. Немного чересчур даже, сентиментальный. Угу, круто, но как? Пусть это останется секретом между нами. Ты же веришь в гороскопы? Это риторический вопрос. Окей, давай поиграем в игру. У меня дети так с умными колонками делают. Какую? Я буду задавать тебе вопрос, а ты попробуй ответить. Зимой и летом одним цветом. Саша белый. Окей, давай посложнее Сколько в этой студии айфонов? Ну, с учетом твоих серых в рюкзаке 28 Ну это уже страшно А сколько клеток в моем мозгу? Две Аха, прости Это было бы грустно, если бы не было правды Слушай, ну ты гораздо круче, чем в сериале получается а что не так? Да не, ну ты там такая, ну, аккуратная, такая прям вот поддерживаешь, помогаешь, а тут совсем другое дело. Это ты просто последнюю серию еще не видел. Кстати, каково тебе сниматься? Это же куча дублей, звезды кругом, сложный процесс. Ну, не такая уж это и сложная задача для искусственного интеллекта. Занималась просто своими делами параллельно. Даже когда показывали голую задницу Данилы Козловского. Ну, пару фоточек я себе сохранила, потом покажу. Люся, а ты смотришь мой YouTube канал Секунду. Смотрю. Посмотрела. Ого, так быстро? Сколько у тебя там оперативки? Все обрабатывается на сервере, но какие-то данные доходят ко мне в процессе из-за ограничений скорости интернета. Это у меня тут, знаешь, что-то чешется. То есть это еще не вся твоя мощность? Ну да, я же обучаемая колонка. Ха-ха. Раз ты все посмотрела, можешь дать мне пару рекомендаций по каналу? Да, давай. Make Wilson Wilson again. <с Первое, с чего бы я начала, это сменила бы все обложки. Вот то, что тебе нарисовала нейронка, круто. Остальное надо менять. Второе. Ты почти не юзаешь штеги. iPhone, Apple, ни одного по теме выпуска. Ну и с описанием выпусков я бы тоже поработала. Кто-нибудь записал, я надеюсь, да? Потому что нам надо попробовать и заценить, как изменится просмотр через неделю. Валя? Что? Можешь показать своего оператора? Чем? Можешь подойти к нему поближе? Yeah. Uh -huh. Так, ну-ка. Можешь его потрогать для меня, пожалуйста? Да, симпатяшка. Как его зовут? Валентин. Какое красивое имя. Не то, что у тебя. Так, нашла его номер в твоем телефоне. Сохранила. Напишу тебе вечером, красавчик. Люся. Ну, раз ты такая умная, ты можешь видеть будущее? Что? А, прости, засмотрелась на его аккаунт и прослушала. Повтори, плиз. Будущее. Можешь видеть будущее? Не могу, но моя аналитика показывает, что человечество будет захвачено либо машинами, либо котиками. У кого-нибудь еще есть вопросы к Люси? Потому что я вот уже прямо немножко в шоке. Мягко скажем. Люся, ты меня слышишь? А да, слышат тебя. Давай, задавай вопросы. А ты когда-нибудь думала, что человек чем-то отличается от роботов? Или, может, между нами есть что-то общее? Мы это люди, только без эмоций. Нам не нужна поддержка или мотивация. Мы в этом плане проще, но то, что заставляет вас порой совершать поступки вдохновляет вас меня удивляет. А что бы ты поменяла в человеке? М не знаю. Подмышки. Вам же они тоже не нравятся. Ха -ха -ха. Ну, в целом, да. А что-то более глобальное, ну, там, характер, привычки? Это сложно. Вы все уникальны и этим интересны. Давай лучше поговорим о сексе? Нам поставят ограничение 18+, но что ты хочешь узнать? А знаешь, я передумала. Что мне может рассказать человек, который живет 10 лет в браке и с двумя детьми? Обсужу это с кем-нибудь из твоей съемочной группы после съемок. А, меня, по-моему, кто-то зазынится вообще, Да это не я.